нашему Богу. Потому что много сегодня Богов, Богов в этом мире, друзья, на которые уповают люди, которым ставят великие постаменты, почести и всего другого, друзья, и ни один из них не спасал Израиля в свое время, и ни один из них не спасет людей в сегодняшнее время». Только единый Бог, Иисус Христос, на Которого мы уповаем, Он может спасти нас. Я желаю, друзья, сегодня немножко вкратце поделиться своими размышлениями. И это такая тема, знаете, вот мы были в другой церкви, звучала та же самая проповедь, о чем мы сегодня рассуждаем. В какое время мы живем, друзья? Если мы думаем, что время последнее приближается, то, я думаю, мы отстаем во времени. Мы вошли в это время последнее. Время трудное, время испытания, когда нам нужно уже иметь запас масла драгоценного. Приобретать это само собой. Мы его всегда должны приобретать на протяжении жизни. Но мы должны иметь. Давайте проверим, есть у нас тот сосуд, в котором есть запас, или нету еще, или еще нету этого сосуда. Может быть, мы не обратили внимания на то, что мы его не приобрели. А ведь это беда наша в будущем, в тот момент, когда прозвучит голос Божий. Я желаю, друзья, сегодня поделиться такой темой или своими размышлениями на тему ⁇ Приоритеты в нашей жизни ⁇ есть люди верующие, есть люди неверующие. И у каждого из нас есть свои приоритеты. Что-то мы ставим на первое место, что-то мы на второе ставим, на третье и так далее. И эти приоритеты нас встречают каждый день. Ну, друзья, давайте возьмем простой пример такой. Если человек имеет свой бизнес, и у него есть два клиента сегодня, он должен выбрать, к кому он поедет первым. Есть какие-то а, критерии, по которым человек определяет. Вот этот человек хорошо платит, да? Ну, скажем честно, он будет у меня первым. Вот это так, я его на второй оставлю. Друзья, это наши приоритеты. И мы от этого никуда не денемся. Хотим мы и не хотим. Мы от этого никуда не денемся. И также Господь участвует, друзья, в этих наших приоритетах. И он тоже наблюдает, правильно они расставлены в нашей жизни или нет. Потому что иногда приходят времена в нашу жизнь, когда он настав... начинает переставлять наши приоритеты, и нам становится больно, друзья. Больно. Господь где-то она знаете, он нам говорит, мы не понимаем, не понимаем, не понимаем. И Господь начинает в жизни нашей создавать такие обстоятельства, когда мы вынуждены по этим обстоятельствам подчиниться воле Божьей для нашего же блага, друзья. Я желаю прочитать первое место. Это записано в Евангелии Матфея, 4 глава, с 18 стиха. «Проходя же близ моря Галилейского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 Бывал везде, все его знали, и вдруг в один день он идет и к этим людям, к этим двум братьям, он обращается, как не обращался никогда до этого. У этих братьев был такой, скажем нашим языком, бизнес. Это был их источник дохода, от которого жили они, семьи, их родители, кто у них там был. Это было, было их основное занятие для того, чтобы жить. И вот идет за ними, проходит Христос и говорит, идите за Мною. Они услышали этот голос, друзья. И вот смотрите, услышав этот голос, как они отреагировали. В другом месте, мы когда читаем за сынов Завидеевых, написано, что оставили сети, оставили отца и пошли за Христом. Помните, когда один человек потом уже дальше сказал Христу, «Господи, я пойду за Тобою, только позволь похоронить мне отца и мать». Христос что им сказал? «Нет», — говорит, «Ты иди за мной сначала, сейчас». А тем делом позволь другим заниматься. На то дело есть другие люди, а ты иди делай то, к чему ты сейчас призвал. Понимаете, друзья? То есть в жизни наш приоритет у христиан один – служение Господу. Почему? Потому что у нас есть наши житейские приоритеты. Это работа, учеба – большой приоритет. Очень много времени забирает, очень много, даже дети, я знаю, и собрания пропускают из-за того, что нагрузки большие, это тоже есть, мы это встречаем. Семья, семья это тоже великий приоритет. Церковь, это приоритет. Это, друзья, самые такие важные вещи, которые в нашей жизни мы встречаем каждый день. И вот давайте теперь вот так вот просто взять, поразмыслить, что мы поставим на первое место? Мы люди верующие работа? Нет, я скажу нет. Работа для меня, да, она для меня важна, но она для меня не настолько важна, чтобы ставить ее на первое место. У меня есть важнее вещи. Учеба тоже. И вот остается две вещи в нашей жизни. Служение Богу, церковь и семья. Что мы ставим, друзья, выше всего? Вот как вы думаете? Вот скажите, что выше всего? Церковь или семья? Трудно ответить, да? Но если мы к этому вопросу подойдем на основании Слова Божьего, я не буду читать, я так скажу, друзья что мы семью поставим на первое место. Представьте себе, не церковь. Казалось бы, как так, да? Как мы Бога сдвигаем на второе место и ставим семью выше? Нет, друзья, нет. Бог не сдвигается на второе место, когда Господь сотворил первого человека, сотворил Адама и Еву. Друзья, это была семья? Это была семья. Христос как сказал? «Где двое или трое, во имя Мое, там Я посредине". Семья начинается с церкви или церковь начинается с семьи? Сколько сегодня, друзья, к сожалению, мы видим примеров печальных, когда отец или мать, оставляя семью, бегут в церковь и теряют семью, друзья. Теряют, да. По-настоящему теряет. Сколько мы находим сегодня примеров, когда отец и мать, заботясь о семье, берут детей и идут в церковь. И это, друзья, сильная церковь. Там пребывает Господь. Понимаете? Церковь и семья – это одно. Оно неразделимо. Господь не разделился. И это очень важно, друзья, понимать в нашей жизни. И я вот прочитаю дальше другое место Священного Писания. Это записано в Еван, Евангелии Иоанна. Последняя глава, 21 глава. С первого стиха будем читать. Вот смотрите, что случилось. Когда Господь призвал этих учеников, потом Он и других призывал. Три с половиной года они ходили за Ним, сколько они видели, друзья, сколько они слышали, сколько они сами творили по тому, насколько Господь дал им силу. И вот приходит момент в жизни, когда вдруг приоритет, то, что Господь поставил на первое место, оно меняется опять. Опять меняется. Читаем с первого стиха, чтобы было понятнее. «После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тевериадском». Явился же так. «Были вместе Симон Петр и Фома, называемый близнец, Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других учеников его». Симон Петр говорит им, «Иду ловить рыбу». Говорят ему, «Идем, и мы с тобой пошли, и тот час вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. Напрасный труд, потому что взялись не за свое дело». Господь сказал этим людям ранее, когда их призывал, говорит, «Я сделаю вас ловцами человеков». Вот был их труд, предназначенный Господом, и Господь это в жизни поставил у них на первом месте. Это приоритет. Все остальное второстепедное. Но по событиям, то, что случилось, друзья, они делают вывод. Нету Христа, не с кем ходить, нет кого слышать, нет кого брать силу. И все остальное, друзья, что осталось? От чего ушли, к тому и пришли. Идем ловить рыбу. И пошли. И какой у них успех? Нулевой, друзья. То есть время, которое они потратили, время, силы потрачено напрасно. Вейст, как мы говорим. Вейстив. И вот что случается дальше? А когда уже настало утро,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 И уже не могли вытащить сеть от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждой, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли к лодке, ибо недалеко были от земли локтей около двухсот, таща сеть с рыбою. Когда же вытащили на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им, «Принесите рыбу, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было около сто лет. 153, и при таком множестве не прорвала сеть. Иисус говорит им, придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить, кто ты, зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Это уже третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресенье Своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Вот, друзья, еще очень странный вопрос. Казалось бы, можно было бы задать, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» И все. Нет. Христос подчеркивает больше, чем они. А как, друзья, тем людям, ученикам, слышать такой вопрос? Знаете, обидно, я думаю, если бы я так услышал, сидел бы в стороне, не будучи Симоном, да? Мне бы обидно стало, почему Господь выделяет его, а не меня? Друзья, поймите, у Господа на всякое время, ко всякому случаю есть свой особый подход. Это не значит, что Господь вот Петра возлюбил, а их не ну, недолюбил. Нет, Божья любовь, она совершенна. И она, друзья, ко всем одинакова. Просто есть такие обстоятельства, которыми нужно было Господу достучаться до Петра. И вот смотрите дальше. Когда же они... Э, следующий...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 «Любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «Любишь ли меня?» И сказал ему, «Господи, Ты знаешь, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Вот он, друзья, какой ответ хотел получить Господь от Петра. «Господи, Ты все знаешь!» Что должен был знать Иисус? Да, он все знает. Он все знает. Христу не было нужды, чтобы кто говорил о человеке ему. Он все знал, знает, что внутри человека. Но Петр, когда сделал упор, ты все знаешь. Вот это все, что знал Христос, не знали другие ученики, друзья. Они не видели ту борьбу в сердце. Вот этот, вот, скажем, невидимый сосуд, в котором было заложено все, и вдруг теперь Петр открыл его и говорит, Господи, ты все знаешь. Что я могу еще сказать? И Он говорит, иди и паси агнцев моих. То есть, друзья, другими словами сказать, Господь вернул Петра в то состояние или на тот путь, или на, то, на тот труд, который Он избрал его и в свое время позвал идти за ним. И Петр, не поняв, вернулся опять, и Христос приходит его, ворачивает на то, что определил Господь ему в жизни. Воля Божия для Петра была та, чтобы он шел и был ловцом человеком. Сегодня, друзья, мы имеем то же самое слово, которые слышали ученики, слышали другие люди. Не другое слово, то же самое. И если сегодня Господь нас посылает быть ловцами человеков, друзья, это у нас должно стоять на первом месте. Все мы, друзья, находимся сегодня в такой ситуации, когда мы встречаем людей, которые бегут с той стороны, где ужасы, друзья. Я вам скажу, мы живем в штате Айдаха, город Бойзи, и к нам проезжают люди. Проезжают люди разные, друзья. И верующие, и неверующие. Они проезжают в страхе. Они проезжают с разбитым сердцем, в отчаянии, друзья. И только Слово Божие сегодня может поймать этих людей. Поймать. Понимаете? И сделать, сделать, изменить их, сделать теми, как Христос говорит, что я говорит, я никого не покупил. Если человек предназначенный ко спасению, Господь дает время поймать этого человека. А этими ловцами становимся мы сегодня. И пусть Господь благословит, друзья, чтобы в нашей жизни мы понимали одно, что если мы ставим в приоритете в своем земное, материальное превыше всего, друзья, мы никогда не сможем исполнить ту волю Божию, которую бы Он хотел. Если мы не понимаем, Господь придет к нам, как к Петру, и поможет нам восстановиться на этот путь. А если мы будем упорствовать, как Иоанна, помните, да? Упорствовал в свое время. Ну и что? Все равно он пошел на тот путь, все равно он пошел в тот город, все равно он проповедовал, и как бы Господу еще упрек Господи, да я знал, что ты помилуешь их. Правильно? Это наш Господь, Он Бог милующий. И, друзья, сел под кустом и ждал наказания. Все равно остался при своем мнении. Но знаете, друзья, не нам судить этого пророка, он оставлен нам в пример, чтобы мы не были таковыми. Если Господь посылает, идем без ропота, не задавая вопросов, и тогда будет благословение. Пусть Господь благословит, друзья, каждого из нас, чтобы слышать Слово Божие. Мы поступали по Слову Его. Аминь.